Давайте рассмотрим синтаксис из функции VPR, где искомое значение, это значение для поиска, является обязательным параметром. Искомое значение должно находиться в первом столбце диапазона ячеек, указанного в таблице. Например, если таблица охватывает диапазон ячеек B3 и E15, то искомое значение должно находиться в столбце B. Искомое значение может являться значением или ссылкой на ячейку. Таблица. Таблица ⁇ это обязательный параметр. Диапазон ячеек, в котором будет выполнен поиск искомого значения и возвращаемого значения с помощью функции VPR. Первый столбец в диапазоне ячеек должен содержать искомое значение. Диапазон ячеек также должен содержать возвращаемое значение которые нужно найти. Номер столбца. Это обязательный параметр. Например, номер столбца, содержащий возвращаемое значение. Интервальный просмотр. Это не обязательный параметр. Логическое значение, определяющее какое совпадение должна найти функция ВПР. приблизительное или точная. Вариант истина предполагает, что первый столбец таблицы отсортирован в алфавитном порядке или по номерам, а затем выполняет поиск ближайшего значения. Этот способ используется по умолчанию, если не указан другой. Вариант ложь осуществляет поиск точного значения в первом столбце. Давайте разберем на примере. Давайте рассмотрим как по коду программы получить и вывести ее цену. Чтобы сделать это, я щелкаю на ячейку, где я хочу увидеть цену. Ввожу знак равенства, ВПР и круглые скобки. Эти скобки будут содержать набор аргументов. Я введу H2 в качестве первого аргумента, потому что в этой ячейке я собираюсь вводить код программы. Затем я ввожу точку запятой и диапазон ячеек, содержащие данные, по которым нужно выполнить поиск. Вот этот блок данных. Коды программ начинаются в ячейке B3. Далее мы видим, что прайс-лист заканчивается в ячейке E15. Поэтому я ввожу B3, двоеточие, E15, еще раз точку запятой. Затем я ввожу число 4. Для функции vpr это означает, что значение, которое я хочу увидеть, находится в четвертом столбце слева, в диапазоне ячеек, в которых выполняется поиск. Другими словами, это четвертый столбец от кодов программы, который мне известно. Ввожу еще раз точку запятой, а затем ложь что дает мне точное соответствие между кодом программы и ценой. Я нажимаю клавишу «Ввод», чтобы сообщить программе Excel, что все готово, и получаю сообщение об ошибке, потому что я не ввел значение в ячейку H2. Но когда я ввожу код программы, то получаю цену. Возможные неполадки. Неправильное возвращаемое значение. Если аргумент интервальный просмотр имеет значение истина или не указан, то первый столбец должен быть отсортирован по алфавиту или по номерам. Если первый столбец не отсортирован, возвращаемое значение может быть непредвиденным. Отсортируйте первый столбец по алфавиту или по номерам. или используйте значение «ложь» для точного соответствия. nd в ячейке Если аргумент «Интервальный просмотр» имеет значение «Истина», а значение аргумента искомое значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце таблицы, будет возвращено значение ошибки nd. Если аргумент интервальный просмотр имеет значение ложь, значение ошибки Nd означает, что найти точное число не удалось. Ссылка в ячейке. Если значение аргумента номер столбца превышает число столбцов в таблице, отобразится значение ошибки ссылка. Значит в ячейке. Если значение аргумента таблица меньше единицы, отобразится значение ошибки знач, имя в ячейке. Значение ошибки имя в части всего появляется, если в формуле допущена синтаксическая ошибка. Проверьте расстановку знаков точек запятой. На этом все.